Следующая хитрость заключается в том, что если рассаду, например, томатов, каждый день по 1-2 минуты поглаживать по макушкам, то она не будет вытягиваться. И объясняется это тем, что при прикосновении выделяется этилен, который издерживает этот процесс.